Эту историю мне рассказал мой дедушка, рассказ пойдет от его лица. Засушливое лето 1941 года принесло крайне низкий уровень урожая в наших краях. Кроме этого, на нашу землю пришла гораздо большая беда в виде немецко-фашистских захватчиков. Так как большинство шахт и заводов было повреждено либо полностью разрушено, то работать было негде, местное население выживало как могло. У нас в семье было трое детей, двое сыновей и дочка. Я был самым младшим. Мой отец и старший брат работали на местной шахте 2-7 Лидиевка, а я учился в школе. Еще до прихода фашистов оборудование шахты было эвакуировано за Урал. Были затоплены подземные выработки, взорван скиповой ствол, разрушены наземные строения. Работать стало негде. В рабочем состоянии остались лишь единицы шахты заводов, а их работа была полностью переведена на нужды вермахта. Это были очень тяжелые времена, так как были проблемы не только с работой, порой кушать было просто нечего, и мы радовались простой пшеничной каше. Летом сорок второго года мой отец собрал всю семью и сказал, «Я узнал, что в Запорожской области погода была лучше, чем у нас, и крестьянам удалось собрать нормальный урожай пшеницы. Некоторые из наших соседей ходили в те края с целью поменять одежду на еду, и им это удалось. Давайте возьмем мое пальто, а также некоторые вещи, которые мы редко носим» я пойду в те края с целью выменять их на мешки с пшеницей. Хорошо, Егор, другого выхода нет. Так неизвестно, какая будет зима, а у нас трое детей, сказала мать. После этого отец посмотрел на меня и сказал, ну что, Толик, так как ты еще маленький и помощи в хозяйстве от тебя мало, то ты пойдешь со мной, а в помощь матери и сестре оставим старшего брата Сашу. Так и решили. Ранним утром мы с отцом взяли нашу тачку, положили туда пальто, а также еще несколько наших вещей и отправились в путь. Дорогу мы держали в сторону села Старомихайловка, которая находилась в 7 километрах от нашего дома. Там мы планировали выйти на торговый путь, который вел в сторону Запорожья. Дорога до Старомихайловки заняла чуть более часа. Нам было легко идти по утренней прохладе, позади нас уже был виден рассвет, и из села начало доноситься пение петухов. «Папа, а когда мы будем кушать? То я уже проголодался», — сказал я. Немного потерпи, сынок. Мы должны выйти на торговый путь и отойти от наших селений, а потом сделаем привал и покушаем». Мама завернула нам небольшой тормозок, но мы его должны растянуть на большее время» ведь нам предстоит долгий путь. Там дальше будут села побогаче, где мы сможем поменять что-либо из наших вещей и купить еду. Ладно, папа, я с тобой и верю, что у нас все получится, сказал я и посмотрел на отца. Он улыбнулся, и мы продолжили шагать вперед. Первый день пролетел незаметно, и мы зашли в село, для того, чтобы найти ночлег. Нас приютила пожилая пара. Они жили в небольшой хатке, а во дворе стоял сарай с сеном, где мы и разместились. Перед тем, как уложить нас спать, хозяева бесплатно предложили нам ужин. Это была жидкая похлебка и пара отварных картошин, и мы с аппетитом их поели. После ужина мы пошли в сарайчик спать. Ночи были теплые, и мы, устроившись на сене, быстро заснули. Утром, нас разбудил громкий шум. Мы поняли, что хозяин с хозяйкой о чем-то спорят. Прислушавшись, мы услышали следующее. «Ну надо же, как специально наша повозка сегодня сломалась! С чем я теперь буду возить сено?» Возмущался пожилой хозяин. «А я тебе говорила еще раньше, чтобы ты подремонтировал ее, но ты так как всегда откладывал ремонт. Вот и получай теперь» говорила ему хозяйка. Услышав это, мой отец вышел из сарая, подошел к хозяевам и сказал, не переживайте, мы с моим сыном поможем починить вам повозку, после чего мы принялись за работу. У хозяина были все запчасти и через час повозка была готова. В благодарность они накормили нас завтраком и дали нам еды в дорогу. После завтрака хозяин решил нас подвести, и мы отправились в путь. На повозке было отлично ехать, да и ноги отдыхали. В общей сложности мы проехали около 15 километров. Потом хозяин развернулся и поехал назад, а мы пошагали дальше. Когда мы шли, я сказал папе, «Папа, вот смотри, как получается, они приютили нас, и мы помогли им». А потом еще хозяин нас подвез. Выходит так, что получили добро на добро. А если человек тебе сделал зло, то ему тоже надо отвечать тем же. Толик, сынок, запомни, никогда не отвечай злом на зло, даже тем, кто тебя обидел. Наоборот, в случае их нужды помоги, чем можешь. И увидишь, что судьба сама расставит все на свои места. Ты еще молод и сейчас многое не поймешь но в будущем все тебе станет ясно. После этого я замолчал и задумался, и мы пошли дальше. Под конец дня мы зашли в одно селение. Так как день был очень жаркий, то мы сильно пропотели, а наши льняные рубахи насквозь были пропитаны потом и солью. В этом селе была небольшая речушка, где мы искупались и ополоснули нашу одежду. Жильцы крайнего дома предложили нам ночлег в соседней хате. Так хозяева давно умерли, а дом пустовал. Зайдя внутрь дома, мы увидели две пружинные кровати, столик у окна и пару стульев. Мы сели за стол и поужинали, после чего на жесткие пружины кроватей покидали сверху наши вещи и легли отдыхать. Нам не спалось, и мы начали разговор. Я сказал, «Папа, а я вот думаю, как там сейчас наша мама и Сашка с Любой. Что они едят, как их здоровье?» «Не переживай, Толик, у них есть еда. Так я сделал небольшие запасы с учетом нашего отсутствия. Главное, чтобы немцы не пришли и не отобрали у них последние, Ведь эти гады могут сделать все, что хотят», – сказал отец. «А мы их победим?» – поинтересовался я. «Сынок, мы обязательно победим. Наш с тобой поход тоже является маленьким шагом к большой победе». «А как мы своим походом помогаем Красной Армии победить немцев?» – поинтересовался я. «Вот смотри, сынок, сейчас мы с тобой доберемся до Запорожской области. Там выменяем еду на всю нашу семью, а после вернемся домой. Фронт сейчас двигается с востока на запад, и я надеюсь, что скоро наш Донбасс освободят. А наша цель – не умереть с голода и дожить до того времени. Потому как после освобождения мы должны приложить много сил и быстро восстановить шахты и заводы, для того, чтобы обеспечить нашу страну углем и металлом. Имея уголь и металл, на заводах будут строить танки и прочие орудия. Этим мы и ускорим нашу общую победу. «Выходит, что мы с тобой тоже помогаем нашей армии победить фашистов?» Сказал я. «Да, сынок, наступит тот час, и наша советская земля будет свободна, а люди в ней будут жить счастливо. А сейчас давай спать». После этих слов я уснул. Рано утром следующего дня мы проснулись, позавтракали, наполнили наши фляги водой и отправились в путь. В середине дня, когда солнце было в зените, и беспощадно полило все вокруг, мы увидели на горизонте поле, в котором работали люди. Попив из фляги воды, мы ускорили шах и пошли в сторону этого поля. Когда до поля оставалось около 150 метров, мы увидели, что над людьми, которые трудились в поле, стояли немецкие военные и периодически что-то им кричали. Один из военных увидел нас, Выстрелил в воздух и на ломаном русском закричал. «Эй, ви! Руси Швайн! А ну быстро идите сюда! Не пойдете, застрелю!» Нам деваться было некуда, и мы пошли к нему. Когда мы подошли, он спросил, откуда мы идем и куда. Отец ответил, что идем из города Сталина в Запорожскую область, менять одежду на еду. На что немец сказал что за свободный проход по этой территории мы должны заплатить. А так как взять с нас нечего, то мы должны вместе с этими людьми поработать на прополке поля. Мы оставили нашу тачку и начали полоть поле. Признаюсь, работать под палящим солнцем было нелегко. Но самое трудное было не это. В поле то и дело попадались колючая трава осот, вырывать которую пришлось голыми руками. После работы нас вместе с другими отвели в ближайшее небольшое селение. По приходу немцы нам объяснили, что мы с отцом должны отработать на прополке этих полей неделю. А там они решат, что дальше с нами делать. Едой и питьем нас обещали обеспечить. Поселили нас в хлеву при местном колхозе. Благо, что недалеко от хлева был колодец. Мы с отцом на костре грели воду, так и мылись после рабочего дня. Однажды в процессе прополки я сильно исколол себе руки осотом и уже практически не мог ими пошевелить. Болели руки невыносимо. Тогда мой отец сказал одному из немецких солдат, «Вы обещали, что нас отпустите по окончанию работ, и мы уже почти допололи это поле. Когда мы с моим сыном сможем продолжить наш путь? Ведь нам надо успеть дойти до нужного пункта вернуться домой, пока у наших родных не закончились продукты». На что немец с пренебрежением плюнул на пол и ответил, «Вы будете работать столько, сколько надо! А сейчас быстро идите работать! Шнели, шнели!» И отошел от отца. Этим вечером, поужинав, мы легли спать. Я не знаю, сколько я проспал, но проснулся от того, что меня будет отец. Он шепотом говорил мне, «Толик, сынок, вставай!» Я сходил на улицу и увидел, что караул с улицы снят. Возможно, они спят. Нам срочно надо уходить отсюда. Я уверен, что они нас живыми не выпустят. — Хорошо, папа, — сказал я. Мы быстро собрали вещи, взяли свою тачку, а потом, обходя центральную улицу, прямо по полю, быстро удалились вон. Когда мы шли, я сильно был напуган, а мои ноги были как ватные. Так я понимал, что в случае чего они нас сильно побьют, да и вообще могут лишить жизни. Отойдя от места около пяти километров, мы зашли в небольшую посадку, где остановились на ночлег. В этот раз нам пришлось спать прямо под открытым небом. Отец прострелил себе на земле, а я прилег прямо в тачке. Мы сильно устали, поэтому сразу заснули. На утро мы двинули в путь. Мы ускорили темп, так как понимали, что много времени потеряно и нам надо ускоряться. Солнце сильно жарило и идти было очень тяжело. Силы покидали нас, мы каждые полчаса останавливались для того, чтобы попить воды и отдохнуть. Мы намотали рубахи на голову, а наши тела обжигало горячее яркое солнце. Следующую ночь мы провели на берегу небольшого озера. Наши спины сильно болели от солнечных ожогов и перед сном мы долго купались в озере, так как холодная вода отводила жар от спины и боль немного притуплялась. После того, как мы искупались, то прополоскали нашу одежду, которая вся была пропитана потом и солью. После ужина я сказал, папа, у нас осталось совсем немного еды и воды, я очень надеюсь что ее нам хватит до ближайшего селения. Не переживай, сынок, завтра мы пополним свои запасы. В одну из пустых фляг наберем воды из озера. Пусть будет, ей мы сможем смачивать нашу одежду и губы, а при желании ее вполне можно пить. Так мы и сделали. Утром за завтраком мы доели все, что у нас осталось. После я наполнил флягу водой из озера и мы отправились в путь. В тот день нам повезло, и мы дошли до селения, в котором не было немцев, и все было спокойно. Там мы пополнили запасы и остались на ночлег. Остальные дни нашего пути прошли без приключений, и мы достигли нужного селения. Там мы поменяли вещи на пшеницу, картофель и морковку. Местные жители бесплатно дали нам хороший тормозок, и мы отправились в путь. Нам повезло, и обратный путь прошел гладко и спокойно. Чтобы не попасть в лапы фашистов, селение, где их встретили, мы обошли в стороной. Дома нас с радостью встретили наши родные. Из-за недостатка еды они сильно исхудали. Наши с папой тела от солнца и дорожной пыли стали черными как смоль, а трубах, в которых мы отправились в путь, остались лишь рубцы так как ткань до дыр разъела потом и солью. А в пути мы были около месяца. Зима 1943 года была трудной. Но благодаря привезенному провианту, а также сапожному мастерству, которым в совершенстве владел мой отец, нам удалось ее пережить. В августе 1943 года силы Красной Армии начали Донбасскую освободительную операцию. И 8 сентября того же года наши земли были освобождены от фашистов. После того, как фронт ушел глубоко на запад, началось восстановление разрушенной промышленности, и наша семья в этом принимала активное участие. После восстановления нашей шахты 2-7 «Лидиевка», мой отец, старший брат Саша и я отработали там по 40 лет. А наша сестра Люба многие годы проработала в медпункте при этой шахте. Таким образом, мы внесли свой вклад в нашу общую победу над фашистским режимом. Завершая свой рассказ, дедушка сказал, «Внучок, ничего нет страшнее войны, и я очень рад, что вы, мои дети и внуки, ее не увидели». Дедушка умер в январе 2009 года, и тогда знать он не мог что через пять лет, в 2014 году, война вновь придет на нашу землю. Но это уже другая история.